Ребята, мне очень больно, мне очень больно, очень. Ну ясно, делаю. Виктор, ну что ж ты? Не очень больно. Неужели не больно? Мне очень больно. <звы> Мне очень больно. Если это пишется, спасибо. Сейчас я вам покажу то, что никто не должен видеть. Простите а Зачем меня. ты показывать-то будешь? Ну, скажи мне, как человек, чтобы люди понимали. Я понял Плохо, мне плохо. Плохо, что бывает. Виктор. Я вот четыре жены похоронил, блядь, мне как, хорошо было? А его знает. Четыре жены, блядь, жил, вот последний, вот, Оля, видал даже фотографию. 55 лет, блядь, красавица, вообще, все. Так кто простал свою жизнь, ты или я? Ну ладно, можно я пройду? Уйду. Нет, нет. Да, нет, но мне... Кшичия... Пройду, пройду. Нет, ну мне Подожди, а Виктор. Подожди, Виктор. <лых> <сюр> что она унюхала? Герда? Говорит, Герда, хочешь кушать? Сейчас я накормлю. Сейчас. Давай, брат. Что ты хочешь? А, она видела вот эту. Это тоже... <сюрк <meets сюрк> я ее не отдам простите я больше снимать не я сниму что-то что-то сниму что-то сниму круто что-то сниму что Мне больно, мне больно, мне больно, мне больно, мне польно, мне <с enemies> <It's a> Она не дала замок! Она не дала звон. Она дала Я… сейчас ее отпущу! Отпущу э э <Thompson> Отпускаю! Вот рядом сидят. Отпускаю, отпускаю, просто отпускаю, просто, смотри. Подожди, подожди, я пьяный, я пьяный, я просто отпускаю. Зачем смерть? Зачем смерть? Я отпустил козочку. Ой, я люблю тебя жить. Она без пацанка осталась и уже грустно. Я люблю тебя, жизнь. я люблю тебя. Жизнь. Куда она пойдет? Куда? Куда? Я без ошейника. Она тоже Вот так я снимаю фильм я отпусти. Я отпусти. Кому? Я отпусти, я не отпусти. Ты Опять ее выпускаешь? Ты мне сказали ну, ее отпускать. Сейчас ты пьяную и давай ее запуярить собаку Где ты лохочешь? Плачешь? Нет не привяжи козлу где коза? Иди сюда. Что скажешь-то? Привяжи козу, сядя сказала. А ошейник а где? Подожди. Какой ошейник? У нее ошейник на шее, придурок. Сейчас, влезет. Смотри, сабелись. Двигай, лови тебя. Бля, ты ёбанная алкаша, зеблющая, блядь. блядь, не отпускает, Неплохо. Нет.